Я ловлю себя на мысли, что где-то уже это видел. Да, грустно. Вот так вот. И нету ничего. Эх, озеро, озеро, мы возлагали на тебя такую надежду. Ну вы будете жрать или нет? Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Вот, вот, пришли накатичные. Тишина. Ни одна рогатка не сработала. Будем сниматься и на становое перебираться. Мы с тобой увидели размотку. Вон, видишь, туда. Он дергается. Так. Ты ее видел хоть раз? потому я и не хотел рисковать Хотя, одно взяли так я тебе почему и говорю, что я не стал подсак, я тебе и говорю, бери ладно, перекур Россия вас не забудет это, конечно, неправда ну что? На Котечном рыбалка закончилась. Что мы имеем? Щуку, щучку и сорожину. Все. Мы оптимисты потому, что верим в свою партию, знаем путь, который она указывает. Единственно верный путь.